Mm. <music>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 добыча нефти, в антимарцийском кругу, но она отстает по сравнению с динамикой месте добычи в Татарстане и даже в Архирии. Поэтому и губернатор Фантоманцийского круглого Наталья Владимировна Комарова отметила эту тенденцию. но ну, и конкрет у нас присутствовал в Уральском федеральном округе. То есть достаточно а, тщательно анализируются приоритеты как для самого округа, так и тех, кто должен. С кем оху должен быстрее партнерские отношения для того, чтобы какие-то решения адаптировать. Адель Шемилова, Роман Самарин, Ленард Ивлецяров, Universe News.